Бывшая школьная учительница математики Вела Михаила Махаринова на праздновании своего 59-го дня рождения неожиданно для всех гостей попала в больницу с острым отравлением Дочь Вела Михаила Мальдаша обвиняет во всем произошедшем миру жену своего старшего брата Виктора. Ее мотивы просты. она беременна и совсем скоро должна родить квартирный вопрос, а Виктор не слишком торопится взяться за решение жилищной проблемы, да историчное жилье не по карману молодой семьи. К тому же Лида работает врачом в частной поликлинике и имеет постоянный доступ к всевозможным препаратам. Почему вы не попытаетесь избавиться от нелюбимости крови владелицы двухкомнатной квартиры в самом центре города? Даша была уверена, что доказательства причастности Лида родной брат Даши Виктор совершенно неожиданно признался полицией, что это он пытался отравить собственную мать. Вернувшись домой, Даша решила не рассказывать Игорю о подозрениях следователя, тем более, что сама Даша в них не верила. Игорь, привет. Слушай, как сможешь, позвони мне, пожалуйста. Я ничего срочного... У вообще-то срочно. Понимаешь, я не знаю, как маме сказать про детьку. Я хотела, чтобы ты меня поддержал, ну и все такое. Я решила, что я ей скажу. Не какое-нибудь официальное лицо, а я. Ну, представьте, каково это, когда твой ребенок, твой сын желает твоей смерти. Вообще, это уже не по меня, нравственности. О. вы спрашивали о родственниках, непосредственно дочь. Здравствуйте, вы знаете, это не могло быть, я никто не мог оправить, я вам серьезно говорю, особенно сын. Девушка, давайте без комментариев. Попрошу вас, самого отделения. там поговорим. Прямо сейчас? Ну, сегодня еще. сейчас. Мне же вам надо ну, хорошо, я подойду. Я не понимала, почему меня вызывают в полицию. Ведь Витька уже во всем признался, но я уверена, что это Лидка во всем виновата, а не он. Вот пусть полиция во всем разберется. Даше не пришлось рассказывать матери о Викторе. Вера Михайловна все уже знала от следователя. Она очень переживала и Даша, как могла, пыталась успокоить расстроенную маму. Я не верю, мамочка. Ну это же я его воспитала, сама воспитала. Это, это мой сын, мой ребенок. Ну, допустим, вырос строгим, зажатым, скучным, несчастливым. Я допускаю у нас вчерашний вечер никого не убит. Кто... Ты уже с Мэр заявляет, что ей удалось предотвратить крупный теракт, хотя пресса оценивает это заявление скептически. В прошлом уже были случаи, когда огромные аресты производились на основании неточной информации. Журналисты критиковали это только заруббание террористической угрозы. Мэр Лондона заявил недавно в интервью вебинара Телеграф, что полиция следит на улице города за тысячами подозреваемых в терроризме. По мнению властей, опасность в полюсе прежде всего британских радикалов, уехавших в Россию и вернувшихся домой. Терруппировка исламского государства заявила о захвате стратегически важного сирийского города Кабани, расположенного на границе с Турцией. По данным канала Fox News, под контролем террористов находится больше половины его территории. По сообщениям CNN, в городе все еще раздаются взрывы. Напомню, последний месяц Кабани оказался центром жестоких столкновений между боевиками и местными курдами, которых с воздухе поддерживала американская авиация. События в Кабани вызвали многочисленные протесты курдов в Турции и Европе, они обвинили. ИГИН-коалицию в преступном бензинстве. На Кубани расследуют обстоятельства серии ДТП, участниками которых стали более 50 водителей. В результате аварии два человека погибли, девять получили травмы. Автомобили столкнулись на небольшом участке федеральной трассы Дон в условиях густого тумана. Как утверждает в автоинспекции, несмотря на плохую видимость, многие водители ехали слишком быстро и не соблюдали дистанцию. Сергей Токурин попытался восстановить картину происшествия. Эта груда искореженного железа, что осталось от старенького Москвича. Установить тип и марку полицейских могли лишь по техпаспорту. ДТП на федеральной трассе Дон произошло рано утром. По предварительной версии, водитель Москвича не заметил впереди движущийся грузовик. Легковушка даже не успела затормозить. Сразу после столкновения в нее сзади влетели еще три машины. Шансов выжить у 40-летнего мужчины, управлявшего москвичем, не было. В настоящее время имеется информация о двух погибших и девяти пострадавших. Они находятся в медицинском учреждении. Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия – это плохая видимость, туман, а также несоблюдение скоростного режима водителей. Все пострадавшие сейчас находятся в краевых больницах. под ДТП вертолётом санавиации троих тяжелых доставили в краевую больницу. А в районные медучреждения из Краснодара были направлены дополнительные бригады медиков. Предварительную причину ДТП плохую видимость подтверждают и очевидцы. Алексей ехал из Ростова на дону в Краснодар. Говорит, когда стал подъезжать к станице Березанской, дорогу за бус с тентуманом. Ехал медленно, видимость минимальная. Метра полтора, наверное, но не больше. Видимо это была. Ехали все не быстро, но из-за того, что туда спальни скользкие был мог, начали уезжать друг с друга. Быстро все это произошло. сыну понесло по дороге. Трудно поверить, но водитель этого КамаЗа, слава богу, остался жив. Судя по повреждениям кабины, столкнулся он с таким же грузовиком, возможно, с курой На этом участке пострадали 36 машин. Буквально через час, в двух километрах отсюда произошло еще одно ДТП с участием пяти автомобилей, двух грузовиков и трех легковых. Через полчаса еще одна авария уже на встречной полосе. В итоге. Пострадали более 50 машин. По словам водителей, даже у тех, кто смог сквозь туман разглядеть предстоящие машины, совершить маневр или затормозить, шансов было мало. Машины набились по всей полосе, к тому же по обе стороны дороги здесь находятся отбойники. Практически весь день движение на этом участке было закрыто. Сотрудники ГИБДД Транспортные потоки по обходным путям. На месте самого крупного из трех ДТП был создан штаб, где работала полиция и страховщики. Только к вечеру движение было полностью восстановлено. Сергей Пикуль, Сергей Полянский, Сергей Беленок и Ексина Белоусова. НТВ. Краснодарский край. Сегодняшнего дня в России запрещен импорт сырных продуктов с Украины. Подробности узнаем у ведущего дело сначала Алексея Кузнецова. Алексей, ведь украинские сыры уже запрещали. Да, запрещали сыры, но не сырные продукты. В чем разница? Сейчас расскажу. В конце июля, Россия запретила поставки молока и молочной продукции с Украины. Оттуда вошли и сыры. А вот с сегодняшнего дня Роспотребнадзор запретил импорт сырных продуктов. До этого момента их можно было поставлять. Так было потому, что сыры и сырные продукты это не одно и то же. Сыр это натуральный продукт с молочными жирами, поэтому и попадает в категорию молочная продукция. А вот сырные продукты используют растительные жиры. То есть это тот же сыр, но дешевле. содержанию растительных жиров. Также есть претензии к маркировке ряда сырных продуктов. Кроме того, в партии обнаружены бактерии группы кишечной палочки и золотистого сочелокока. С начала года в России с Украины запретили вводить в частности картофель, сокин, кондитерскую продукцию и рыбные консервы. Китайский автоконцерн Лифан построит собственный завод в России. Конвейер появится в Липецкой области. Соответствующее соглашение накануне подписали глава Лифан Ин Миншане и губернатор области Олег Королёв. Комерсан отмечает, что китайцы решили строиться в Липецкой области по ряду причин. Собеседники издания говорят, что новолипецкий металлургический комбинат пообещал Лифан специальные цены на свою продукцию. Сейчас у нас машины этой марки уже собираются на заводе «Древейц» в Черкеске. Но на контрактной основе, то есть используется завод подрядчик. строительство завода в России позволит китайскому концерну эти сдержки и увеличить продажи. Сейчас Лифан самая продаваемая у нас китайская марка автомобилей, но эксперты говорят, что компания выбрала не самое удачное время. Российский авторынок сейчас падает. Азиатские биржи с утра торгуют в разные стороны. Какой-то главной темы на торгах у инвестора сегодня нет. Сейчас на рынок давит неопределенных перспектив мировой экономики. Все следят за действиями ФРС США. Станет ли он откладывать повышение ставок? РТС, ММВБ сегодня прибавляют. Доллар и евро сегодня на межбанке в очередной раз обновили исторические максимумы. Сейчас доллар стоит 40 рублей 64 копейки, евро 50, 51 рубль 58 копеек. Международные платежные системы, включая Визу и Мастеркард, согласились работать в России через процессинг национальной системы платежных карт. Об этом заявила конкрет Центробанком Ольга Рыбагатова. По её словам, центр обработки транзакции могут построить в первом квартале 2015 -го года. Сейчас перед международными платежными системами стоит выбор. Или они делают специальный взнос в Центробанк, который в разы больше и годовые выручки в России, или же переводят процессинг в Россию. Райный срок был 31 октября этого года, но сегодня думают не по его на второй квартал следующего года. Коллеги, у меня все. спасибо. Спасибо, вам, Алексей Кузнецов, с экономическим образом. Мы следим за развитием событий в России и за рубежом. Оставайтесь, с нами, давай. Давай быстрее. Будешь с тобой. Быстрее бы. Вот вот начнется. Быстрее! Чтобы кашель не нарушил все планы, важно с первого дня его лечить. Всего одна таблетка АЦЦ быстро разжижит и выводит мокрот из легких, помогая быстро избавиться от кашля. Ассистент, быстрее кашля. Ритм самое важное в моей жизни. И я не хочу терять и пол такта, даже из за боли, чтобы побеждать боль быстро, если у Рафен. Норафена спросил, капсула жидким действующим веществом помогать. Отбавится от головной боли в два раза быстрее. Ну, Рафин, для людей в всей жизни нет места боли. Поменял свою? Ага, по программе <говорит> утилизации. <говорит> и как они это делают? Да примерно вот так. <говорит> и я поменяю. Обменяйте свой старый автомобиль по программе утилизации Итро и на новый Шевроле Круз. По специальной цене 493 тысячи рублей. Давайте меняться с Шевроле. Когда у вас заложен нос, для вас попадают в руки. Возьмите теризм, ведь отек блокирует обонятельные рецепты, а обличает облегчает дыхание и запахи возвращаются. СИЗИН, эксперт в лечении народа. Круто. А -а -а. скидка будет. Вот такая. Круто. Размер имеет значение. В чем круче товар, тем больше стилька. Так узкая стиральная машина LG. Прямым приводом со скидкой рублей всего за 13 990. NVIDIA, нам не все равно. Почти все заболевания сразу дают о себе знать. И только печень может не заявить о себе плодо серьезных проблем с ней. Неправильное питание. Плохая экология. Токсины, алкоголь и малоподвижный образ жизни могут привести к повреждениям печени. Только эссенциали Фортен содержат фосфолипиды и пень в высокой концентрации. Они встраиваются в поврежденные клетки печени, помогая восстановить их и улучшить самочувствие. Эсценциали ФортеН. Две капсулы три раза в Опять суставы. Натуральные компоненты Трафлекс стимулируют обновление ткани сустава при регулярном приеме в течение трех месяцев. Помогает вернуть привычную подвижность. Тарфликс в правильный прием принесется. Байер. Надоедная кашель неделю напролет. Пинекот, лидер среди средств по кашля, помогает справиться с сухим кашлем с первого применения. Вернитесь в ритм жизни. Пинекот. Нет кашля, нет забот. Что тебе надо? Вы разобрали это, Нет. А вы? Ну, мы тоже идем. Ну, а -то. да, не пытал могу. А чем здесь могу? Лечение опаздывает. На помощь придет КГСЭЛ. КГСЭЛ работает даже без опозданного лечения у взрослых и детей трех лет. В любую погоду препарат КГСЭЛ это профилактическое лечение простуды гриппа для взрослых и детей с 3-х лет. Акция нашей погоды на завтра в студии Ирина Куликова, Страды. А Даня востоке, бывший японский тайфун сливается с циклоном, который кружил на берегу в Камчатке. Результат нематно теперь вдоль всего побережья, но самые сильные дожди. По-прежнему на Курилах, когда ветер чуть ослабеет, уже не штормовой, просто сильный. А в Приморье осталось в стороне от непогоды, Владивостоке даже потеплее, до плюс 15. Северная теплость меняют друг к но большого разнообразия эта погода не вносит. В восточной половине ветер теперь южный, но это означает лишь, что на юге как на улице, вместо мокрого снега будут дожди, в Красноярске плюс 5. Ближе к Уралу опять с мокрым снегом, в Каменьеве плюс 2, в Вестернбурге плюс 2. На европейской территории России на север все поглаживает, и снег, мокрый снег, нужно все уходить, в Воркуте минус 6, но в средней полоте устойчивый поток. Теплого и влажного воздуха. Много, которая больше соответствует середине сентября. В плюс 17, почти 20. небольшой дожди. 100, плюс 23 плюс 20, сухого сухого сухого. И в плюс 5 плюс 1, пока у дожди. в очередь, плюс пока ночью ночью будет, 7 9, днем 12 градусов. А в субботу уже плюс 5. А погоди все. Пусть здоровые и красивые ногти радуют вас в любую погоду. У вас для лечения грибка ногтей. Помогает уничтожить грибов и вернуть здоровье ногтям. Подходит влезо. нет, друзья, работать при чем здесь сервис? при чем сервис? да не, нет, все это мой да не, не, это не ваш портфель! Процесс от знаешь, что это стоит? Это умница Давно нужен был новый пылесос Глеб Помоги, а Что-то он у меня не включается Помоги, а Аня, ну ты же знаешь, я техника не очень А в чем ты очень? Пылесос починить не можешь у Маринки новый ухажёр садился, а ты не знаешь. Ухажёра у Ханзору Маринки? Да. А я откуда знаю? Я ее спрашиваю, она молчит. Ты-то с ней не разговариваешь? Успокойся. Что значит успокойся? успокойся. успокойся"? успокойся. Ведь им что в своём в интернете сидит. Нет. Ты детьми не занимаешься, дома ничего не делаешь, а я успокоюсь. Ты куда? Приди в себя. вас отдел мне говорят что т... есть, куда идти? а это пивня хорошо ну ты наверное, здесь хорошо устроился ты что там с утра что ли а я вижу сейчас подойду держи его держи День. день добрый, майор. С утра, Владимир. Зачем я тебе понадобился? Случилось, что? Да, ничего нового. А что это у вас веселый старт с утра поменьше? кто? В кармане в залетный на районе нарисовался. Дальше на выщерки. Дверны с утра постер. В похмелье собирается волочек. Креста на нем нет, значит, не скажешь. Руки вперед. Алёй, Семенович. Навязываю на угол. Первый пахло. И зеленый, да, Задержал карманников поличного. Водет оставить надо. Не, я на своей машине не повезу, у меня дела еще. Все, жду. Так что за дело, Возьё? Что мне за дело? Все тоже? Ничего нового. Вы знаете того, кто настрелил тебя за Ну, в общем, да. Да будь. Глуха. Дело а, давно уже закрыто. Это... Сколько времени это прошло? А? Маркоманы долго не живут. Так что, думаю, не стоит тренировать. Пой на это брать. Пошли, а пошли. Потом... Значит, не хочет мне помочь, да? Поем, Боже мой, ты видишь? Моих а? дело уже пришло. А твой наркотик, чем я скажу, только в номере. Да, их сам. Это хорошо знаешь. Не, я понимаю, обидно. Когда в тебя шмаляет. Пойдем по сопи, может, лучше, а? Нет. ходи. Извини, что вы же смогу хорошего дня. Да погоди! Нежный какой, а? Посмотрю. Подберу тебе материал, когда команда нет, если уж так припёрло. Только знаешь. Да, это? Уже... Да. Ну, спасибо тебе на это. Я завтра раздумываю с утра. Давай, майор. Вчера вы смотрели здесь, а я там. Ну вот так вот, вчера я смотрел там, а не здесь. А у вас молоко убежало. Подключите! Один комплект на два телевизора. Единственное, о чем вам остается в поле нет, что смотреть. А где? А. Триколор ТВ. Один комплект на два телевизора. Стандарт современного телевидения. Один Триколор ТВ на два телевизора. Подключи. Нет, искусство в масле это я понимаю. Но, мне кажется, это дело земельных пирогов, но не главное. А по-моему, в союз приказываю, что, да, понял. Физические показания собравим, друзья, Сергей. Вместе с они просили всех, кто там рядом был, очень хорошо. Проводили. Отлично. Чехов, займись контактами убитого, спокойно моделирует его перемещение. Важно понять, как ну, преступники Хегана Хвостов. Собери все максимально возможное с камер наблюдения. В тех местах, где он был до с кем встречался, как вел себя. Слушаюсь. Давай. Белок, Савельев. Отработайте линию в барсеточника. Заводите наработки в У меня есть Тамошние опера разрабатывали одну банду, я их курирую. В общем, есть один человек, который занимается скупкой краденого уборщика. Вот мне интересно, а чего его опера сразу нельзя? У них не было прямых улиц. У них не было, у нас будут. Поехали, пилот. Поехали. Ильич Сергеевич Покарабович. Что ты здесь делал? Ну, что мне пришлось Давай, Да ладно, давай, давай, давай, давай, давай, вас давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, пистолет. давай, давай, давай, давай, давай, Ну все отлично! Подозреваемый в соучастии в убийстве гражданин напал на капитана Белова, даже остались следы борьбы, выстрелил капитана Белова и побежал! Побежал, Шитников! Почему? Побежал, я сказал! Вы что, с сошли, что ли? А, оскорбление при исполнении! Риси, пошел, отсюда! Что ты а ты, я только что -то, Шитников контузил! Да все, стоп, стоп, стоп, стоп! Я скажу кто? Больдина, а не Больдина! Зарезали какого-то терпил. Они в Больдина прячутся. На дно уж не Больдина. Больдина? Где конкретно? В старом заброшенном доме. И в пыльных еще машина сестеркой. Белок, что встал? Пошел в машину. Иди сюда, Шитиков. Если собрал, учти город маленький. Я теперь подниму и Все, жили пока. Все, пока. раскрываемости что вы напишете а я должен как-то это прокомментировать товарищ полковник я не совсем понимаю что вы хотите от меня услышать владимир Владимирович, но если процент раскрываемости низкий кто это можно считать работу отдела данилова удовлетворительно